Всем привет! Меня зовут Марат. Я руководитель компании Фундамент Спб и Хайтек Монолит. В этом видео пойдет речь о 10 проектах, которые мы запроектировали совместно с Андреем Лебедевым. В этом видео мы решили встретиться непосредственно с Андреем, расспросить у него про дома и как эта идея вообще пришла к нему. Андрей, здравствуй. Привет. Андрей, расскажи, откуда пришла идея? Um, идея, она на самом деле уже была, наверное, она эм, как бы материализовалась, исходя из э, технологий, которая была э, разработана э, компанией Хотяк-Монолит. И Идея заключается в том, чтобы мы использовали бетон в качестве основного строительного материала, который мог бы использоваться как в наружной отделке, так и внутренней. Такая технология высокого качества изготовления конструкции позволяет нам добиться совершенно, наверное, нового вида домов, как с фасада, так и в интерьере. И, соответственно, это влечет за собой определенные, наверное, структурные внутренние особенности, которые проявляются в данной конструкции. То есть это и особая планировка, и особое движение внутри, и особое, наверное, раскрытие таких, такого внутреннего пространства на участок. Mm -hmm. То есть мы можем создавать, мы можем делать большие пролеты, мы можем делать массивное стекление и, соответственно, вот внешний вид, он именно из этого и рождается. Были ли какие-то проекты или там архитекторы, которыми ты вдохновился и вот создал Эту линию, куда можно. Э, ну, конечно, были архитекторы, которые э, в 20 веке, э, скажем так, они очистили, наверное, архитектуру от э, излишеств и показали, что можно использовать э, исходный строительный материал, предъявлять его в том виде, в котором он на самом деле действительно есть. То есть дерево оставлять деревом, камень оставлять камнем, бетон оставить э, бетоном. Да, конечно, был такой э, великий архитектор Луис Кан. Американский, хотя родился он на одном эстонском острове еще в Российской империи, но тем не менее он считается, естественно, американским архитектором, потому что жил и трудился именно там. И именно он использовал в своей работе бетон. При этом он использовал его в открытом виде и совершенно не стеснялся каких-то, ну, что называется, рубцов на поверхности бетона, его текстуры, его фактуры, потому что он считал, что нужно предъявить это в том виде, в каком природа создает этот материал. Ну, в данном случае человек создает. Природа только поставляет нам строительный материал. Понял. Кто потенциальный покупатель этих домов и ну, для кого они подойдут? В чем там особенность для непосредственного потребителя? Ну, эм, тут два аспекта я для себя э, выделил. Первый момент, это, конечно, поскольку дома достаточно, э, ну, они относительно э, большие, то есть какие-то можно считать в меру компактными, какие-то можно считать достаточно большими, то есть в любом случае, это дома для э, семей. То есть это не для одного человека, не для двух человек, как может быть там квартира-студия, да, но это именно дома для семей, причем для семей, ну, скорее всего, молодых, зарождающихся, достаточно активных. И тех, кто, наверное, любит, э, скажем так, единение с природой э, и те, кто бережно относится к окружающей среде, потому что сами дома, они предполагают очень тесную связь с окружающей средой, с участком. То есть в своей работе я всегда стараюсь проявить все самые лучшие качества земли, то есть все самые лучшие качества участка. Причем часть, например, работы такой, как ландшафт, она не отдельно от моей работы, то есть она включается в состав архитектурного проекта. Поэтому вот эта вот ландшафтная проработка, она является и частью интерьера тоже, то есть когда вы находитесь и внутри, то есть вы чувствуете весь свой, скажем, участок, весь свой сад. Ну и, наверное, второй момент – это люди достаточно открытые, в том плане, что понимающие вот саму эту концепцию, то есть, mm -hmm. как она выглядит. То есть, наверное, те, кто, может быть, хотят попробовать что-то что новое ну, в жизни, то есть... Есть, наверное, у нас традиционный, что называется, стиль mm -hmm. в строительстве, когда делаются скатные крыши, когда делаются чердаки, когда ну, какие-то определенного типа окна делаются и двери, то есть мы от этого стараемся отойти и что-то другое предложить предложить технологичное и исходящее из ну, самой э, возможности конструкции, которую, нам они, которую они нам дают. Скажи еще, в отделке фасадов домов у нас э, применяются два материала, либо бетон, либо термодоска. Э, почему вот именно ты выбрал эти материалы для того, чтобы облицевать фасад? Ну, бетон, э, на самом деле, мы, тот материал, который, наверное, в Э, ну, в нашей действительности российской недооценен, э, и я надеюсь, что мы такими проектами немножко изменим э, отношение людей к этому материалу. Эм, объясню почему. То есть э, однажды для меня было большим открытием увидеть бетон э, не в том качестве, в котором обычно я привык увидеть здесь в России. То есть угу. однажды у меня была поездка в Финляндию, и там я впервые прикоснулся вот, э, к Тому бетону, который у меня засел с тех пор в голове, то есть эта поверхность очень гладкая, очень мягкая, теплая, то есть в ней не было никаких вот этих грубых моментов. Соответственно, вот хотелось бы, чтобы вот эта красота материала, она была передана и в этих домах тоже. Но, естественно, в отделке, если мы будем, если бы мы использовали только один единственный материал это было бы, наверное, не очень хорошо и для самого дома. То есть в отделке мы также используем термодоску для того, чтобы в каких-то фрагментах, где непосредственно человек соприкасается с этой поверхностью, чтобы ну, какие-то были немножко другие тактильные ощущения для этого. Uh -huh. вот. Но также в общем и целом, то есть, я надеюсь, что и бетонная поверхность также будет радовать глаз и также будет приятно для жильцов таких домов. Ну, также хочу сказать что само конструкторское решение которое принято в домах разрабатывали мы с нашими конструкторами почему принято решение бетон но ну, с точки зрения конструктора во-первых это срок службы конструкции то есть это фасад который может служить там 100 с лишним лет который не надо там штукатурить чистить мыть он то есть сам по себе материал очень прочный и долговечный также термодоска применена Частично для отделки фасада Тоже с этой же целью Для того, чтобы один раз сделал и забыл Не возвращался к этому никогда С точки зрения нашей, как конструкторов Это очень верное и правильное решение Скажи еще, мы же совместно С разработкой архитектуры домов Решили еще проработать дизайн да. Внутренних Да, мы наметили три основных направлений, которые могли бы быть в этих домах, не вступая в противоречие с внешним видом, поскольку, опять же, в этих домах предполагается гибкость, и их можно в каких-то пределах адаптировать, менять, что-то переделать. То есть, в принципе, поскольку концепции уже проработаны, то есть мы можем это показать и об этом рассказать, и внутри этих концепций уже какие-то сделать уточнения. Ну, сложившихся новых там каких-то обстоятельствах поэтому но ну, это в общем-то позитивно э, скажется и на сроках тех же самых mm -hmm. и в принципе позитивно скажется на в, в принципе в концепции дома то есть на концепции дома поскольку проработка сделана и внутри и снаружи то есть не так что скажем интерьеры приходит прорабатывать человек, который, например, не участвовал в работе ну, архитектуры. Mm -hmm. Поэтому тут может быть некая, скажем, опасность другого видения, другого взгляда и как бы переиначивание немножко концепции, концепции самого дома, поэтому ну этого хотелось бы избежать, и, собственно, поэтому предлагаем Варианты. Хотелось бы сказать, что ну, это действительно достаточно смелое действие, смелое решение, поскольку оно, на мой взгляд, меняет само представление о домах, о частых домах, и э, немножко э, меняет вот, э, представление о том, как он должен и выглядеть, и как э, внутри него мы можем жить. То есть это немножко другое качество жизни. Mm -hmm. вот. И само по себе это совершенно иное качество пространства. Поскольку я уже говорил о том, что э, здесь очень… Э, в этих домах, в этих концепциях очень подробно рассмотрена взаимосвязь пространств, общесемейных, э, личных, приемных пространств. И вот именно это, и отношение этих пространств к участку, вот именно это создает ну, как бы такое, вот особую атмосферу, наверное. Поэтому вот я надеюсь, что это в работе и видно, это присутствует. Слушай, а вопрос такой, самый важный, наверное, какие минусы? Минусы есть? Ну, возможно, это стоимость, потому что так, такого рода работа, они действительно не дешевые, uh -huh. но ведь не дешевые они, почему? Потому что технология, она еще в массе да, не, не отработана. Вот если я, например, создаю, если я проектирую стоянку, на ней у меня под домом частным, где 200 квартир, всего 60 мест, так они, конечно, будут стоить так, как квартира. Uh -huh. А если бы у меня таких мест там было больше, то есть и э, э, совершенно иначе бы, в принципе, в жилых домах был бы подход к, э, к такого рода пространствам, mm -hmm. то э, их было бы больше, это совершенно другие были бы средства. Ну, это пример из медицины, кстати. Когда производили пенициллин там по 100 штук в год, ну, это я очень сильно утрирую, то mm -hmm. есть они стоили огромных денег, а когда их стали миллионами производить, и они стояли стоить гораздо меньше. А доходы выросли гораздо серьезнее. Ну, по стоимости не соглашусь. У нас стоимость домов, она на старте, можно сказать, высокая. Но, опять же, это цена за комплекс. То есть ты, да, это э, да. То есть можно там, грубо говоря, увидеть стоимость дома там за 3 миллиона рублей. Но в эту стоимость войдет там, дай бог, там самый фундамент да. простой стены без отделки и облицовки, без окон и с крышей неутепленной. Мы же предлагаем решение, которое уже полностью завершает внутренний вид дома, это в самой минимальной комплектации. Вы получаете пространство, как квартиру в черновой отделке, это в самой минимальной комплектации, в которой уже есть и ввод в сети, и внешний вид уже сформирован. Поэтому я считаю, что цена, но ну, она на старте опять же высокая кажется, но в целом при сравнении с аналогами она там не улетит в космос, так сказать. Это Понятно. рыночное предложение. Ну, так, я думаю, что с минусами сложно, поскольку всегда, как бы, автор, он, ему сложнее минусы искать, но, по крайней мере, все, все усилия были приложены для того, чтобы как раз таки их не было так ну минусами я считаю дом так как он из бетона он достаточно тяжелый и э, есть потребность к качеству грунтов на участке ну, э, ну как бы из технологий цена конечно не самая низкая но тоже сказать, опять же опять в рынке все проекты вы можете посмотреть на нашем сайте это современные э, компактные удобные дома э, будут вопросы пишите либо нам на почту, либо в комментариях. Звоните, телефон указан на сайте.